Алло. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Слушаю. Компания «Азмер». Меня зовут Ефременко. Как, Никита Александрович, как, специалист как, отдела. Какая компания? Компания Займер. А, угу. Меня зовут Ефременко. Никита Александрович, специалист отдела. обеспечения безопасности. Разговор записывается. Удобно говорить? Да, говорите. Слушаю. Поступило от вас обращение. Сообщили, что займ в компании не оформляли. Все верно? От меня обращение такое было. сообщали, что займ в компании не оформляли? Это я вообще такую компанию как бы в первый раз слышу. Э, не, там э, были э, одно время э, обращения э, по поводу э, получения займа, но в вашей компании такое не помню. В компании договор займа заключали? Займери? Или не слышали о такой компании? Нет, а компании слышал про договор не слышал. А есть договор, да? Комп... Да, от вашего имени в компании заключен договор займа. А Если в... вы, вы, договор не мог... займа... вы не могли бы э, сбросить э, вот эти вот все имеющиеся у вас там документы по Ой. вот этой ситуации? Просто интересно, что, как, чего, почему? Документы вы можете получить, написав обращение в адрес нашей компании в обращении укажите, какие документы вам нужны. Далее, фото либо скан заявление можете направить нам на электронную почту. Если вы договор займа не заключали, то мы рекомендуем вам самостоятельно обратиться в отдел полиции написать заявление по факту мошенничества. Если третьи лица за вас оформили данный договор займа. Это вы э... этого можете направить на зачем... адрес того. Он... А, а, за... а зачем... зачем мне вот эти вот все действия делать, если у меня как бы ущерба нет? Вы понимаете? Для того, чтобы... Подать заявление о совершении в отношении меня, допустим, уголовного э, противоправного действия, да, преступления, там, вы говорите, мошенничество, так э, у меня должен быть ущерб, у меня ущерба нет. Э, я, я, я подам это заявление, и что скажет э, полиция? Ты что, иди вот, что ли, приятель. Ну, это в отношении меня, они так скажут. Логично. А ну. На ваше имя. И у вас компания будет просить оплату по данному договору. Да пусть просит, В но... дальнейшем. Так у меня. Ну у меня же ущерба нет. Как вы не можете понять. Кто потерпевшая. Это на ваше усмотрение в таком случае. А кто потерпевшая сторона? Я же не потерпевшая сторона в данной ситуации. Вот вы говорите там. Вы говорите, надо подать заявление в полицию. Для того, чтобы подать заявление в полицию о совершении преступления, возможно, да, совершении преступления, заявление должен подавать то лицо, которое является потерпевшей стороной. Я же потерпевшей стороной не являюсь. У меня нет даже имущественного ущерба какого-то. Как они смогут, допустим, оценить, опять-таки, для возбуждения или не возбуждения э, уголовного дела? А может, там вообще административные? Сумма какая, кстати? То есть договор на вас сумма... оформлен, вы обращаться в С... не намерены. А сумма какая? Сумма вот эта вот... Для предоставления данной информации мне необходимо сверить ваши данные полностью. У вас паспорт есть при себе? На память помню, да. Назовите полностью фамилию, имя, отчет ваше. Назовите дату рождения. Место рождения. Калининград. И серия номер паспорта. Спасибо за информацию. Сумма займа была 9000 рублей. Ну, а вы понимаете, для того, чтобы, опять-таки, возбудить уголовное дело, там сумма какая должна быть минимальная? От 2500 рублей. Mm. Здесь сумма выше? Нет, ничего подобного. А по этим статьям, экономические споры, там сумма должна быть в пять раз больше. Ну, не получается, опять-таки. — Так э, э, э, э, я, я, вам, я вам сам могу проконсультировать. У вас, э, юридическое образо... у вас, есть, у вас есть юридическое образование? Личные вопросы мы не отвечаем. Я Эти не задал я личные понимаю. вопросы, это чисто профессиональный вопрос. Вы представляетесь сотрудником безопасности организации, но для этого у вас там должно быть какое-то хотя бы базовое образование, ну, специальное, которое относится к этой должности, оно у вас имеется? Это не личный вопрос, это профессиональный Нет, вопрос. Вы? вы являетесь представителем организации, правильно? Вы действуете, от имени этой... имени вы, действ... вы действуете от имени этой организации. Если вы представляете интересы в такой области, тем более пытаетесь там на нормы права ссылаться, Соответственно, я предполагаю, что у вас хотя бы там какое-то базовое юридическое образование все-таки имеется. Но в данном случае, да, в нашем разговоре э, очевидно, ваша некомпетентность. Но это ваше мнение? Это я не могу это, это, не, это, да, но, вопрос. Да, это, возможно, это мое мнение, да. Но, опять-таки, э, зачем поступил тогда звонок? Дать мне какие-то рекомендации? Так э, вы не способны на это. Вы предлагаете э, предпринять какие-то определенные шаги, но они не основаны на нормах права. Вопросы у вас есть какие-то дополнительные? Тогда, просто тогда вопрос, а зачем вот этот вот звонок был? Пустая трата вашего времени, ваших средств на осуществление этого звонка? Где логика? Информацию я вам ранее уже все предоставил? Да понимаю, нет, нет, нет, на самом деле вы не предоставили э, всю необходимую информацию. Итак, э, для того, чтобы разобраться в этой ситуации, ну, мне, по крайней мере, необходимо э, что э, от вас получить. Заверенную копию э, оформленного договора, если вы говорите о том, что договор займа был какой-то там, э, далее, э, взаимо... э, сведения о взаиморасчетах в виде, э, плат... э, опять-таки, э, заверенных платежных поручений, что они э, имели место быть, э, там э, как денежные средства получались, наличка и... где-то и... или как у вас в офисе может быть. Перевод денежных средств был на карту. Для получения документов, повторюсь, вам нужно будет направить заявление в адрес компании. А зачем? Как писать вам? Нужно будет объяснить? Зачем? Я не являюсь потерпевшей страной. Я даже я не предполагаю, что я являюсь э, вашим клиентом. Э, Опять-таки, э, подам я, допустим, да, как вы говорите, э, подайте заявление, напишите заявление, подайте в вашу организацию. А если я... Э, по факту не являюсь вашим клиентом У меня нет никаких подтверждающих документов Соответственно, точно так же ваша организация может сказать Извините, это конфиденциальная информация И поскольку вы не являетесь как таковым клиентом вашей организации То вы не вправе опять-таки ее сообщать И мы опять возвращаемся в исходную ситуацию, в исходную позицию так, может... Вы получите документы только на основании вашего письменного обращения. Если документы не нужны, то можете заявление не писать. Ну, понимаете, меня как-то вот абсолютно не заботит. то, что, ну да, там, допустим, ваша организация считает, что я ваш клиент. Я в этом не уверен. Вы настаиваетесь настаиваете на том, что я вроде как клиент, а, извините, опять-таки, на основании чего? Вот этого вот голосно, голословного утверждения из нашего разговора, что я... Или, или на меня, там допустим, от моего имени был оформлен заем, да? Опять-таки, это голословно. Документы вы сможете получить... Только если обратитесь в полицию, они делают нашу работу. Зачем? Опрос, либо вы сами ну, еще раз ответить. вернемся в исходную, э, в начало разговора. Для того, чтобы обратиться в полицию, да, я должен быть потерпевшей стороной. Либо, э, если я наделен определенными полномочиями действовать э, в отношении неопределенного или определенного круга лиц, но опять-таки я не наделен такими полномочиями, и я не являюсь э, по закону сейчас потерпевшей стороной. У меня нет ущерба. Материального ущерба нет. Как вы это не можете понять? О каком э, заявлении в полиции может быть речь? Если вы считаете, что здесь нет никакого факта мошенничества, то можете не обращаться. Это на ваше усмотрение. Компания будет. Вы опять-таки вы, вы, вы, вы ходите по кругу. Вы говорите одно, потом говорите нет, это вы можете это не делать. А зачем тогда нужно это делать, то, что вы предлагаете сделать? Что за бред? Вы сами, себя, вы, вы, вы, сами вы, вы, вы, вы, вы сами себя слышите. Вы говорите, одно, Я слышу. Вы, вы говорите одно, буквально через э, пару-тройку минут, вы говорите совершенно другое. Э, еще через 2-3 минуты вы говорите совершенно третье, которое противоречит и первому, и второму. Вы определитесь, что вы, вы хотите-то. Ну, Мы смешно. Мы не хотим, Мы информацию вам предоставили. Нет, ездить. так вы, Нет, не предостав... вы, вы не предоставили мне информацию. Вы говорите о том, что э, э, якобы между мной, физлицом, и вашей э, организацией, юридическим лицом, существуют какие-то там договорные отношения Предоставьте подтверждающие документы, что эти э, взаимоотношения между нами существуют Вы говорите, э, напишите заявление, оно мне надо? Если документ вам не нужен, то не пишите, если так... нужен, то пишите вы говорите... Вы можете, вы говорите. Вы, а я еще раз повторю. Вы настаиваете о том, что между нами имеются договорные взаимоотношения. Я говорю, я в этом об этом не знаю. Предоставьте мне подтверждающие документы. Если вы считаете о том, что... Э, Вашей в вашей организации взяли денежные средства, там якобы от моего имени. Ну, представьте подтверждающие документы для того, чтобы хотя бы начать, начать разбираться. Да, даже для того, чтобы подать заявление в ту же самую полицию, я должен свои аргументы на чем-то основывать. На документах. Эти документы сейчас только в вашей организации якобы существуют. У меня этих документов нет. Я говорю, хотите разбираться, хотите разобраться в этой ситуации, да? Вы же отвечаете за безопасность вашей организации, правильно? Предоставьте да, эту все верно. предоставьте эту информацию. В чем проблема? У вас есть? Как вам ее получить? Я уже озвучил. Ну, у вас есть? Вы слышали? Смысл, еще раз, я не являюсь потерпевшей стороной, не я должен быть инициатором всего этого. Как вы это не можете понять? И более того, я не могу являться инициатором, у меня нет правовых оснований для этого. У меня нет правовых оснований ни по уголовному, э, уголовному праву, ни по гражданскому праву. Да? То есть, э, начало, э, если это был, допустим, договор э, займа, то это гражданское право. Если вы говорите, что э, моими данными воспользовались какие-то мошенники, это уголовное право. И опять-таки, и там, и там, э, для того, чтобы быть мне инициатором всех этих процедур, о которых вы предлагаете, э, я должен на чем-то основывать свою информацию. Я что, заявлении напишу, вот мне позвонил э, непонятно кто, э, с непонятно какой-то организацией и утверждает, что э, в отношении меня произошли какие-то там действия? Так они скажут, ты что, дурак? Опять-таки, опять-таки, э, на что я ссылаться буду? На вот этот вот э, телефонный разговор? Так э, для того, чтобы э, вот этот аудио, даже аудиозапись, если бы э, я ее предоставил там в полицию, э, она имела э, юридическую силу, это, соответственно, необходимо провести э, фонетическую экспертизу э, обеих сторон, меня, что я, это я вот э, общался, и вас, вы думаете, полиция будет этим заниматься? Это предполный. Если вы заявление напишете, то проверку они в любом случае проведут. Если вы в этом не заинтересованы, можно... Да обращаться. не будут они проводить проверку. Еще раз говорю, если вы бы сталкивались э, с подразделениями полиции, да, вот по э, таким ситуациям, э, я вот буквально сколько. Да, вот не так давно э, писал реальное заявление э, по факту мошенничества э, одного гражданина в отношении э, организации. Так э, сначала было три отказа в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, поскольку это не подтверждалось документально. За... Сейчас по вопросу, Ну, да? а по моему вопросу, точнее, не по моему, а по вашему вопросу, э, пойдите, напишите заявление в полицию. На чем будут основаны мои э, аргументы, мои доводы в этом заявлении? Они будут голословные, что ли? Так извините, это можно попасть и э, самому на уголовную статью, там, э, Несовершение, то есть обведение заблуждения правоохранительных органов О том, что якобы имело место э, преступления, Да, за клевету и прочее Вы что, я дурак что ли? Я враг сам себе? Вы на что меня подталкиваете? Подталкиваете совершить мне уголовно наказуемое деяние О ложном доносе на, на, наш... не так вы подталкиваете, вы, да. говорите, вы прямо говорите, напишите заявление Я еще раз говорю, а наш, на чем это заявление будет основано? На каких документах? Эти документы вроде бы как могут находиться только у вас У меня этих документов нет Как я могу подать заявление голословное? Я тем самым сам совершу уголовно наказуемое деяние. Вы меня на это подталкиваете. Вы в своем уме? Я еще раз повторю, зачем мне это надо? Если вы считаете о том, что действительно необходимо там Подать заявление Что что-то там произошло Какое-то там противоправное действие То, во-первых Это должна делать Потерпевшая сторона Я потерпевшей стороной себя не могу считать У меня нет ущерба Ни материального Ни морального, ни какого-то иного Ущерб сейчас Вопрос, Ущерб якобы Якобы если действительно Денежные средства там Кому-то выдавались Или там перечислялись То ущерб получается у организации Организация ваша Организация должна быть инициатором Всего этого Я говорю, да не вопрос Я готов вам пойти Посодействовать в этом Да, у меня там И в правоохранительных органах есть И знакомые И к кому можно обратиться да, За разрешением вот этой вот непонятной ситуации Для выявления Возможно даже э, до э, предварительного, предварительной проверки Изложенным фактом Но опять-таки факты они на чем будут основаны На нашем с вами разговоре Ну это смешно. Подведем итог. Я информацию вам предоставил по Да нету никакой информации. Разрешают. Вот то что, то, что, вы, с... желаете, то, то, что вы сейчас сказали то, это не, не то что вы сейчас сказали это даже не информация информации как таковой даже не было. Хорошо. Вот информация будет. Дата заключения вот этого вот якобы договора займа. Когда он был? Дата заключения данного договора займа на Марта двадцатого года. О, так, в марте месяца. Ага, в марте месяце. А, э, помимо даты заключения договора, э, среди реквизитов э, вполне может быть его номер. Есть такое? Да, конечно. Да. Есть такая информация. Ага. Вот э, Я пытаюсь от вас получить эту информацию вы... Я задаю прямо вопрос Номер Вы молчите А вы говорите Я информацию все предоставил Ну это смешно Номер договора Да Запишите Пишу, пишу, пишу 628 70 Есть Место заключения договора Это... Обязательный реквизит вместе с датой. номера договора может не быть, а вот дата и место заключения быть обязаны. Место заключения договора. Договор займа через интернет, то есть сайт www.zamer.ru. Вы не правы. Географическое местонахождение а, тех а, людей, которые заключали этот договор. Географически где договор заключался? Договор займа заключается через интернет. Это онлайн займы. Нет такого понятия. Точнее, тогда еще не было. Сейчас появилось, появился новый да, закон, когда можно <coughs>, оказывать дистанционные финансовые услуги. В марте месяце такого положения не было. Поэтому необходимо обязательно было указывать географическое место подписания этого договора. Если такой договор заключался. Итак, географически где заключался этот договор? Опять-таки, для, для чего это? Это если он был заключен, допустим, в Калининграде, там в определенном районе, да, соответственно, именно этот районный отдел полиции будет проводить вот эту вот доследственную проверку. Место заключения договора? Вот место заключения Я вот этих вопрос, вот мошенниче мошеннических действий? Нет. Необходимо точно Однозначно, район, э, географический район, населенный пункт, где заключался этот договор. Без вот этой информации полиция сразу только на этом основании поскольку невозможно установить место совершения противоправных действий, вы только на этом основании будет отказано, даже в принятии этого заявления. Нет, там можно через почту направить это заявление, получить этот куст, да? но ну, а будет сразу отказ. Потому что невозможно установить место, нахожде... место совершения вот этих вот действий. Еще раз повторю, обязательным реквизитом, Любого договора является дата и место его заключения Номер он не обязателен Два реквизита вы назвали Дату и номер Место заключения этого договора Договор займа он через интернет онлайн Интернет онлайн не имеет физического места Географического местонахождения Географически где эти договор, заключался этот договор? можете более подробно ознакомиться с данной информацией. Где? Онлайн займ заключается через интернет. Да... Есть. Есть. Масштабный стандарт кот. микрофинансовых компаний, поэтому можете его почитать и ознакомиться. Вы. Э, э, Опять-таки. Опять э, у вас и так заявление примут. Да не примут. Ну, точнее, даже может быть и примут. Опять-таки. Где? Какой, э, какое подразделение полиции? должно будет проводить вот эту вот проверку. Оно должно будет э, проходить по месту совершения вот этих вот потенциально противоправных действий. Вы сейчас не можете назвать, где это произошло. Соответственно, полиция точно так же, она просто так из воздуха, она не сможет определить, где это все произошло. Продуктам полиции информация будет предоставлена в полном объеме, в том числе и письменно. Так вы назовите... Не, но вы говорите, существует договор. В этом договоре, вот под словом, под шапкой, под договором, следующей строчкой, да, идет дата и место заключения. Что там написано, интернет? Географического положения. Домашний договор данный получить, Ге... а знакомиться с ним. Но вы вы, вид... не желаете, вы же видите всю необходимую информацию. Если вы сотрудник э, безопасности вашей организации, то все документы должны быть у вас перед глазами. Вы это назвать не можете. Я не говорю о том, что именно вы возьмите прямо сейчас вот э, пришлите мне копию. Назовите то, что у вас там написано, то, что у вас перед глазами. Вы это категорически отказываетесь сделать всячески увиливаете, вы обратитесь туда, вы обратитесь сюда, вы там напишите то-то, подайте заявление туда-то. То, то, то есть, есть у вас... То, я, то есть, я правильно, пон... уст то уст есть я правильно понимаю... Я правильно понимаю о том, что у вас перед, перед вами эта информация отсутствует, и эти документы отсутствуют, о которых вы говорите. То есть вы тоже... Только за нет вашего договора. Вы можете получить а, брак, есть... письменное обращение. И информации об этом даже нет. Я еще раз Мы говорю. Вам сообщаю, а... есть. У, договора, у договора есть два обязательных реквизита. И есть третий а, факультативный реквизит. Это в шапке договора он пишется. О, то есть, а, первое, это непосредственно что за договор. Далее, а, возможно... Его номер, хотя номер это не обязательный реквизит Но обязательным является дата и место заключения Вот без этих идентифицирующих данных Никто палец о палец не, удаст, не ударит И полиция даже рассматривать это не будет Они прочитают заявление А подтверждающих документов нет Всех устанавливающих сведений нет Все Отказать возбуждение чего-то там. Меня что, вы хотите поставить в глупое положение, да, перед сотрудниками полиции? Нафиг мне это надо? Вы сами не хотите... ваше усмотрение обращения в полицию, так вы самостоятельно делаете выводы, не обращаясь туда. Зачем мне обращаться в полицию еще раз, если я не являюсь потерпевшей стороной? Во-первых. Во-вторых, у меня нет э, тех э, документов, на которые я могу ссылаться. Что я напишу? И получать документы вы также отказываетесь? Не желаете? Ты, кому это надо? Если это вам не нужно, можете не писать. Не, ну я запросил информацию. А вы мне говорите, пишите, пишите письменное заявление. Скак... Зачем? Документы, пить так, просто, чтобы их вам так нет, подождите. Если вы ссылаетесь на то, что там, допустим, этот договор был заключен через интернет то согласно э, статьи 165.1, если э, сторонами предусмотрено было э, обмен э, документами э, в э, порядке информационного обмена по э, электронным каналам связи, через интернет, там, через телефонию, вот, то э, вы, вы обязаны по моему же устному, заявлению, не письменному заявлению, предоставить эти документы. Поэтому можете расценивать вот мое вот это вот сейчас обращение, как официальное требование предоставить все необходимые документы, связанные с договором и связанные с его исполнением. Понятно, да? Это 165.1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Вы обязаны это исполнить в тридцатидневный срок Согласно закону о порядке обращения граждан Понятно? Ответ, Ответ вам смогут направить только по письму обращению Тогда вы нарушите закон За это предусмотрена административная ответственность Ну там штрафик хорошенький для организации За то, что вы игнорировали мое э, заявление Кроме того, вы в самом начале разговора сами четко сказали о том, что вот этот ваш звонок поступает в связи с обращением. Правильно? Моим обращением. То есть, вот с той даты, когда было то обращение, по которому вы сейчас осуществляете со мной коммуникацию, вот с того момента отсчитываем 30 дней. ай ай вы тут? Вопрос есть у вас? Да. здесь да, слышу вас. А, Вопрос а... у вас нет других? Нет, есть. Почему? Еще раз говорю. То есть, я еще раз повторю. С момента заявления о том, что я прошу прояснить ситуацию, предоставить все необходимые документы, независимо, письменно оно было вам подано или не письменно, вы обязаны на него отреагировать и дать Именно такой же ответ Если оно было в электронной форме Соответственно достаточно в электронной форме Предоставить эту информацию Если было письменно, как вы говорите Хотите получить от меня письменный запрос но ну, тогда вы будете обязаны а, Предоставить а, Нотариально заверенные а, Копии Тех документов, которые я запрашиваю Вам же это в копеечку встанет Вам это невыгодно. Я вам предлагаю компромиссное решение Поскольку был был э, запрос на предоставление информации в электронном виде Но в электронном виде и вышите У вас реквизиты есть куда слать У вас есть номер телефона да, э, К нему привязаны WhatsApp и Viber э, У вас есть адрес электронной почты В чем проблема? Вышите в электронной форме Скан копии Я ознакомлюсь Будут вопросы э, Свяжусь с вашими коллегами Будет явное Какое-то там Доказательство Что реально в отношении меня совершили, Совершил кто-то Противоправное действие Или там уголовно наказуемое деяние да? ну, Тогда я буду иметь Возможность Оперировать на определенные документы Для подачи заявления В правоохранительные органы Пока этого нет но все вот эти вот обращения ко мне Со стороны вашей организации Они абсолютно бессмысленны И не основаны на нормах права И в принципе ни к чему не приведут Просто вот поболтали, разбежались и чё Я вас понял, если от вас обращение было, то оно будет рассмотрено, вам ответ предоставят. Так вы в самом начале телефонного разговора сказали э, причину вашего звонка. О том, что от меня было обращение. В вашу организацию по вот этой вот непонятной ситуации. И вы... Есть, обращение отфиксировано. Вы сказали, электронное обращение было от вас. А, я не вы знаю. Там, я не знаю, там электронное было или по телефону. Но это одно и то же. В принципе, по телефону это то же самое электронное обращение, поскольку э, мобильная и телефонная связь – это телекоммуникация. А, более того, э, кстати, вот еще один маленький момент, э, который довольно-таки э, для вас, э, ну, очень какой-то такой вот э, напряжный, наверное, будет. Вы же видите, где я территориально нахожусь? Город видите, да? По... Как данный вопрос относится к вашей проблеме, по которой вы обратились? А Вот понимаю... понимаю, у вас вопросы закончились? Не, не нет, нет, нет, на вот не, нет, подождите, не спешите. Дело в том, что наш регион, в отличие от других регионов Российской Федерации, он уникален чем? Тем, что между мной и вами... А вы где территориально находитесь? Ваш офис сейчас... Как? где? Центральный офис у нас в городе Кемерово находится. А вы прямо сейчас э, из Кемерово звонок делаете? Совершенно верно. Ну, давайте тогда посмотрим на карту. Вот если по прямой между вашим городом и моим городом существуют три границы. Это прямо относится к нашему диалогу сейчас. Так вот, это, к не относится, это прямо относится, вы пос, послушайте, его песни, послушайте, пос, добро. послушайте.